Ты снимаешь? Да. Чё снимаешь? Да просто так. Хочу посмотреть, как на компе смотреться будет. Так мы будем завтра ехать? Я еще не знаю, даст ли батя машину. Так узнавай быстрее. Нужно подготовиться. Чё там готовиться? Инструмент взяли и погнали. Инструмент... Инструмент, инструментарий. Там же рядом речка есть. Можно будет поплавать. Да я только горло вчера вылечил. Теперь вообще не купаться, что ли? Да будем, будем. Просто аккуратно надо. Не забудь плавки взять. Да. Мы как раз с самому магазине сегодня были. Новое мне выбрали. Ты до сих пор что ли с родителями по магазинам ходишь? Ничего такого в этом нет. И какие плавки? Да обычные самые. А цвет какой? Красный. Как светофор? Нет, более насыщенный. Как у этих, которые с быками там. Аргонавты? Нет, эти, как их. Тореадоры. А. Так это совсем красный. Я бы синий брал. А сейчас у тебя какие? Черные. Тоже неплохо. На красных кровь плохо видно. Кровь-то не у меня будет идти. И как там получается? Красиво? Я не знаю, пока не смотрел. Но вроде бы кровище много было. Но мне не понравилось, что я там как уверена в долго решался с этим велосипедистом но зато потом когда он подъехал ему ударом его положил Зальем видео уже потом да я вообще про закат этот спрашивал ну уложил ты его и правда круто молоточком так приложился а закат не так красиво как я думал пойдем лучше видео то покажу зайдем к Давай. Открываю глаза и ничего не вижу, помню, что случилась беда и все стали веселиться кто как может, кто как может. Что со мной произошло, не помню. Где я? Какие-то парни. Интересно, что они делают. Я почему-то знаю их и помню, что с ними произойдет. Они меня слышат? Они меня услышат? Молодые люди? Молодые люди? Молодые люди? Показалось, что так и не услышите меня. Скажите, располагаете ли вы свободным временем? Понимаю, что отвлекаю, но очень хотелось бы с вами пообщаться. Например, на Востоке принято сделать семь вдохов прежде, чем принять решение. Не переживайте, вы потом сможете вернуться к вашему делу. Это не займет много времени. Тогда присядьте вот туда. Пожалуйста, прошу вас. Скажите, удобно ведь? Природа, лето, любимое дело. Скажите, вы бы хотели узнать ваше будущее? Понимаю ваши взгляды и скепсис, но представьте, что могли бы. Ну, согласны? Пока вы думаете и молчите, послушайте. Только послушайте, а потом продолжите заниматься тем, чем занимались. Вот пройдет еще немного времени, и вас найдут. Вас вычислят по телефону жертвы, которые вы почему-то захотите сдать в ломбард. Когда каждому из вас домой придут, ваши родители тут же станут прятать вещи со следами крови пытаться смывать подобранные у жертв телефоны в унитаз. На допросе по одному расскажите о всех своих зверствах. После встречи с родителями и нанятыми ими адвокатами вы станете утверждать, будто признание из вас выбивали, вытягивали насильно, а вы якобы этих преступлений не совершали. Но как не верите, если вы расскажете все до мельчайших подробностей и о спонтанных нападениях, и о специальных вылазках на охоту, о том, как и куда выбили молотком, где ковыряли отверткой, и о том, как выжила одна из жертв, и о нападениях на случайных прохожих, и даже всю правду о деталях, о вырезанном плоде молодой беременной женщины. На суде будут присутствовать родственники всех жертв. Конечно, будут просить смертную казнь и даже больше. Суд как будто в подтверждении необходимости такого приговора покажет в качестве доказательств ваши фильмы. То, что вы снимали во время вашей охоты, заставит терять сознание даже мужчин. Кстати, некоторые из этих видео вы выставите на всеобщее обозрение в интернете. Тем самым вы приобретете огромную популярность за рубежом. Но не здесь. Здесь о вас не будут знать до последнего момента. Не будут знать даже в лицо. А вот Европа, Латинская Америка, там вас уже будут узнавать. Чем дольше будут тянуться бесконечные судебные заседания, тем сильнее будет желание у людей ответить на ваши действия, вашими же методами. Но чем дальше, тем понятнее будет, что никто смерти вам не подарит. Все это будет происходить в течение долгих девяти месяцев. И что в итоге? Пожизненное заключение — лишение свободы на всю жизнь. Почему вы смеетесь? Как же так? Неужели было что-то смешное? Не могу понять, почему? Что смешного? Хорошо, смейтесь, если вам так легче. Извините, я должен немного отвлечься от вас, но я еще вернусь. Прошу прощения. Извините. А, вот вы и пришли в себя. Я уже начал беспокоиться за вас. Ну чего вы сидите? Вставайте. Вставайте. Вот. Видите, вы свободны. Можете стоять? Как чувствуете себя? Вижу, что скверно. Прошу вас, идите домой. Возвращайтесь домой и приходите в себя. Вам обязательно нужно прийти в себя и других привести в чувство, по возможности. Какая девушка! А ведь на месте этих смеющихся могла оказаться и она. Она, которая сейчас в крови, а кто-то из этих мог бы быть жертвой. Почему нет? Разве такая большая пропасть отделяет человека от человека? Эта девушка возвращается? Девушка? Девушка, зачем вы возвращаетесь? Вам не надо здесь больше быть. Смотрите. Даже ребята перестают уже смеяться. Или не перестают. Но вам-то, зачем это? Здесь уже ничего нет. Фотоаппарат достали. Фотолюбитель или профессионально? Хотя какая разница, если на память? Понимаю вас, вы правы. Такое нужно помнить. Необходимо помнить. До свидания. А лучше прощайте. Надеюсь, вас больше не увидеть в подобных ситуациях. Что же с вами, молодые люди? Вы зачем легли? Вы что? Так и солнечный удар можно получить. Ну что же вы лежите? Вставайте. Вставайте. Ну как хотите. Может и я к вам присоединюсь. Вы спите? А что вам снится? Надеюсь, что во снах все по-другому. Хотелось бы. Хотелось бы верить.